Бросишь ли ты каналы, когда сбудется мечта? Я должна признаться вам, ребят. Есть ли у тебя брат-близнец? Я должна сказать вам правду, ребята. Данию играет мой брат-близнец. Аня, моя сестра. Нас с ним развели очень давно, и вот наконец-то мы встретились. Если у тебя враги на ютубе? Да, и сегодня я назову их имена. Твой первый поцелуй. Я никогда вообще не целовалась. Был ли у тебя пирсинг? Он и сейчас Привет, я Энни Мэджик и вчера на моем канале вышло видео про мой день рождения, а на моем другом канале вышел ролик про то, как я со своей собакой ходила к зоопсихологу, но на ютубе опять что-то пошло не так, произошли какие-то ошибки и многие не видели эти видео это меня очень расстроило, потому что они для меня были важные. так что если вы даже не посмотрите эти ролики, то поддержите меня здесь, сейчас, хотя бы лайком и комментарием тем более, что они здесь появляются я ставлю на них сердечки, потому что все унывают и мне было очень обидно, Эх, ладно значит, такова их судьба а я вот стрельнула пуховичок у подруги, чтобы снять для вас несколько кадров, да, у меня до сих пор нет пуховика и до сих пор не украшен Знаком-то к новому году потому что я все равно переезжаю эта квартира не моя и я буду украшать к новому году уже свой magic house но об этом позже потому что сегодня я отвечу на 10 вопросов которые я выбрала очень странных и вообще разных вопросов и вы многое обо мне узнаете а я пока пошла Нему себе настроение Зима, мороз, все как Медведи сидят по домам Все в спячке, но мы с вами Ребята, скучать не собираемся, так? Короче, ребята, есть такое веселое приложение Челленджер, в нем вы можете смотреть Разные прикольные видео и голосовать за самые Лучшие, а можете сами на Смартфон за пару минут снять свое Видео и получить нормальный такой денежный Приз, и сегодня я объявляю Новый челлендж, перемотка Правила простые, сделай что-нибудь Прикольное, засними это на видео, а потом Включи видео задом наперед. Вот мой челлендж. будет намного удобнее смотреть твое крутое видео в челленджере. У тебя есть 72 часа, чтобы ответить на челлендж. И помни, что уже через три дня лучшие челленджеры получат 60 тысяч рублей. Было очень весело, ребята, и я предлагаю всем мэджикам и вашим друзьям присоединиться к челленджу. Хватай телефон и снимай свое крутое видео и делись им в приложении, а я буду лайкать самых лучших участников. Так что скачивайте приложение Challenger по ссылке в описании. Каждые три дня здесь объявляют новый конкурс. Есть вообще крышесносные, но самое главное это то, что в любом из них вы можете поучаствовать, получить заряд весенней бодрости и немножко заработать. Уху! Фух, пуховичок вроде не попачкала, кстати, мне он очень понравился, надо себе такой же купить, а настроение уже стало получше, и теперь можно продолжать Короче, в своем инстаграме, кстати, не забывайте на него подписываться, там все последние новости из жизни Блин, я опять ем, мне же говорить надо и ВКонтакте, когда я отвечала вам в комментариях или читала ЛС, я наткнулась на такие вопросы, на которые мне захотелось ответить, потому что они, наверное, нестандартные. Ну, некоторые, конечно, стандартные, но да ладно. И первый самый такой в лоб, как ты относишься к геям? Я надеюсь, мне YouTube не поставит 18+, за этот вопрос, он даже на смешилкиных умудряется 18+, ставить, что? Ладно, об этом позже. Большинство моей аудитории, наверное, здесь юная, но я думаю, что вы все знаете, что такое гей. Гей – это мальчик, который любит мальчика, девочка, которая любит девочку, есть еще другие вариации, в общем, это не важно. Как я отношусь к людям нетрадиционной ориентации? Да нормально я к ним отношусь, я... Вообще не вижу ничего в этом такого. Я думаю, что мы не должны лезть в чужую личную жизнь. Это, конечно, банально прозвучит сейчас, но я так считаю. Короче, если тебе нравится общаться с человеком, какая разница, с кем он встречается, с кем он проводит свои ночи? Вообще, это не имеет значения. Я нормально отношусь ко всем людям любой ориентации, любого цвета кожи, любых взглядов. Мэджик, как всегда, любит поболтать и порассуждать мыслями по древу. В общем, хорошо я к ним отношусь. Будут ли еще смешилкины именно сериал? Эх, моя душевная боль. Вы правда хотите, чтобы мой канал превратился в одних Смешилкиных? Вот чтобы только были одни Смешилкины, да? Проголосуйте вопросы или напишите в комментариях свое мнение. Хотите ли вы еще какие-нибудь рубрики? Да, я планировала, когда перееду в дом, снять второй сезон, переезд Смешилкиных и их жизнь в новом доме. Но у меня по поводу этого моего канала есть разные мысли Контент разный, люди подписываются на одно, потом видят другое, не хотят это смотреть Когда просмотры маленькие, блогер любой унывает И в итоге ты начинаешь переживать, беспокоиться, что снять, чтобы всем понравилось Эх, я, конечно, люблю играть разных персонажей, мне это очень нравится Но смешилкины это очень длинная и сложная история Сценарии, разные герои, их очень много, это бесконечные так, стоп. Я же должна ответить на вопрос, будут смешилки на именно сериал или нет. Я надеюсь. Дралась ли ты когда-нибудь по-настоящему? Даже когда я прочитала этот вопрос, я уже подумала, хм, дралась ли я когда-нибудь вот так вот прямо, чтобы с кулаками волосы выдирать, там все, пинаться? Наверное, нет. Уж тем более с чужими людьми, чтобы вот пойти там, драться. Я вспомнила одну историю, когда я была такой довольно неформальной в подростковом возрасте. Я гуляла с такими же ребятами, и на нас постоянно нападали скинхеды. И вот пару раз меня били ударяли, но я сама не отвечала, поэтому драга это не читается. Когда мои папа с мамой пили и дрались между собой, я как бы тоже пыталась защищать, вступать как-то в конфликт, но это тоже драка не считается, давайте не будем о плохом. По-настоящему прям вот так вот я не дралась. Бросишь ли ты каналы, когда сбудется мечта окончательная, и ты переедешь в дом, который ты так долго строила? Я должна признаться вам, ребят. Раньше я думала, что когда я дострою дом, я брошу YouTube. Но все очень изменилось, у меня собралась на каналах семья, я такого не ожидала, что у меня будет реально такая аудитория, которая станет мне семьей, которой у меня не было никогда, которая станет частью огромной моей жизни. И вот так вот бросить всех и все, наверное, я просто-напросто не смогу. Но когда начала история с домом заканчиваться и стала приближаться его завершение, я стала задумываться о каналах. Я очень устаю реально, ребят, потому что отвести три канала, а еще я завела и не Magic Life, на котором я хотела с вами ламповые беседы вести, но, блин, туда не получается снимать просто по времени, это очень трудно. И это отнимает гигантское количество сил и времени. Я безумно устала вот к концу этого года, просто вообще жесть какая-то. И я стала задумываться о том, чтобы убрать какой-то из каналов. То есть Magic Family все-таки это канал, с которого я начинала YouTube свой. Он мне интересен, он мне тоже родной. Magic Pets это просто озвучка животных. Я тоже обожаю этим заниматься, и мне это приносит удовольствие. Animagic life я по-любому хочу продолжить и вести, потому что это канал с определенной атмосферой, и я хотела бы его продолжить и говорить на более серьезные темы, которые меня волнуют. А вот этот канал Animagic, он более такой для меня развлекательный, плюс сейчас на нем просто какая-то смесь-перемесь, то есть все, что мне приходит в голову, я сюда снимала, и теперь здесь вообще непонятно что. Эти люди, которые подписались, которых скоро, возможно, будет 2 миллиона, одни смотрят одно, другие, другое, третье, третье. И не бывает такого, что все хотят что-то одно В итоге я сама себя загнала в ловушку И если быть совсем честной, я подумывала о том, что у этого канала есть только два варианта выживания Первый это раз в две недели только с Мишилкиной Потому что больше всего всем нравятся именно они, а не я и мои видео Почему-то Хотя это же тоже я и это мое творчество А второй вариант вообще ничего не снимать и оставить канал бросить на произвол судьбы. Ладно, есть третий вариант, что я буду снимать сюда все, что я снимала раньше, но, возможно, реже, и это очень трудно для меня, ребят. И, возможно, в последнем видео в этом году Я об этом расскажу подробнее Бывает ли такое, что ты злишься? Или ты всегда такая добрая? Да, бывает! Я не сладкая И приторная, я, я человек И бывает, что я злюсь Чаще всего моя злость выражается в таком Бомбеже, то есть я бомблюсь Снимаю какие-нибудь ролики разоблачения Пишу какие-нибудь гневные Смайлики, и бывает, я злюсь В жизни, когда вы этого просто не можете Физически увидеть Например, вчера, когда у меня просто не смотрели ролик, он провалился, и вообще была жесть, я безумно злая ходила, я ходила и злилась на все, и вся, и думала, блин, как же так, почему, за что, неужели им это не интересно, нет, нет, нет. да, я, я тоже человек, я не идеал, я злюсь, просто я стараюсь не акцентировать на этом свое внимание, если я разозлилась, я пытаюсь сначала успокоиться, взвесить все, а потом уже что-то снимать или писать, потому что, когда ты в гневе, ты сделаешь это, а потом сожалеешь, и я хочу как можно меньше сожалеть в своей жизни о поступках, поэтому я стараюсь их сначала взвешивать, и когда я Прям бомблюсь, кипячусь и злюсь. Я сначала стараюсь успокоиться, а потом уже сказать, сделать, ответить да мы, и так далее. Но да, мы все не идеальны. Это нормально, что я злюсь, и нормально, что вы злитесь. Это нормально испытывать эмоции. Мы можем злиться, мы имеем на это право. Такое бывает у всех. И у меня тоже. Я не сладкая конфетка. Мне хочется вас мотивировать, мне хочется, чтобы вы что-то делали, развивались, росли, влюблялись в жизнь, любили... Я не хочу, чтобы вы злились постоянно вместе со мной, такие, да, да, все плохо, он козел, а этот дурак, а это то. Я хочу, чтобы вы учились от меня хорошему. Есть ли у тебя брат-близнец? Правда ли ты играешь Даню сама? И если да, то как ты так играешь парней? Я должна сказать вам правду, ребята. Да, Даня это не я. У меня есть брат-близнец. И это он играет Даню. Петю и батю играю я, а вот Даню играет мой брат-близнец. Аня, моя сестра-близнец. Нас с ним развели очень давно. И вот наконец-то мы встретились и придумали такую рубрику «Смешилкины». Блин, ребят, ну серьезно. Конечно, Даня, это я. Если, конечно, хотите, я как-нибудь сниму видео о том, как я перевоплощаюсь во всех героев. И я бы показала, как это происходит вообще, как я меняю голоса, как э, вообще все это... Ладно. Сейчас не совсем похоже, сейчас я больше похожа на себя, хотя макияж точно такой же, просто э, нужно все правильно надеть перед зеркалом нормально и изменить голос и повадки. Как мне это удается? Есть такое понятие, ребят, как андрогинная внешность. Да, многие писали, что мне так очень идет, и из меня получается очень симпатичный мальчик. Хотя и девочка могла бы получиться такая прикольная, необычная. Про розовые длинные волосы мне тоже писали, что мне идет. Андрогинная внешность – это такая внешность, когда девочка может выглядеть и как мальчик, и мальчик может выглядеть как девочка. То есть девочка не вся такая кругленькая, такая минькая, и ну никак ее не переделать, или мальчик весь такой прям мужик которого тоже никак не переделать. Это такая внешность, когда ты при помощи каких-то определенных аксессуаров, даже не меняя макияжа, я не андрогин. Андрогины это люди, которые специально стремятся так, чтобы не было понятно, какого они пола. То есть ты смотришь и не понимаешь, парень или девушка. И это не относится сейчас к тем самым геям, про которых мы говорили, которые девочки специально косят под мальчиков и прям одеваются как пацаны, ведут себя как пацаны, они не андрогины. А вот эта внешность, когда ты... Выглядишь так, что ты можешь быть и тем, и тем. Вот мне так повезло, видимо, что я могу быть очень красивым мальчиком. Но, наверное, если я захочу, то я могу быть супер девочкой такой женственной. У меня есть реальные истории из жизни с этим связанные, так что можете лайк поставить, если хотите их послушать или проголосовать вопросики. Ну и плюс ко всему, актерское мастерство. Если у тебя есть какой-то талант, наверное, то ты можешь перевоплощаться. И благодаря этому, благодаря тому, что я умею менять голоса и вести себя. Очень разнообразно, потому что я вся такая экспрессивная, импульсивная, харизматичная, если можно так сказать. У меня получается быть абсолютно разными людьми, и не только Дани, но и другими персонажами, чтобы люди прям забывали вообще, что это я, и видели абсолютно другого человека. Кстати, а подписались бы вы на его канал или инстаграм? У него даже инстаграм есть. Может быть, Даня отдельный канал завести или вообще мне уйти, пусть Даня здесь все делает, раз он так всем нравится. Если у тебя враги на ютубе? Да. И сегодня я назову их имена. Если у тебя враги в жизни? Да. А теперь серьезно, кто такой враг вообще? Враг, мне кажется, тот, тот кого ты прям вот, вот, вот ненавидишь. Ты хочешь, чтобы он исчез, ты хочешь его победить, испепелить, уничтожить. Или вы просто друг друга ненавидите и думаете друг о друге постоянно, и что такое. Я стараюсь работать над собой. И это сложно, но это возможно. Если кто-то как-то меня обидел, разозлил, расстроил, как-то плохо поступил. Я прорабатывать стараюсь эту проблему, чтобы не просто тупо злиться, обижаться. И вообще, я считаю и верю в это, что если тебя что-то бесит в другом человеке, послушай себя, почувствуй, и, скорее всего, ты найдешь в себе это, то, что тебя бесит в другом. Нет, у меня нет врагов, нет тех, с кем бы я там воевала, кого бы я ненавидела. Может быть, есть другие люди, которые считают меня врагом, но... Я никому в своей жизни не делала ничего плохого Я верю, что бумеранг возвращается То есть, если ты сделал плохо, тебе вдвойне вернется Если ты сделал хорошо, тебе вдвойне вернется Я верю в то, что люди могут меняться И надеюсь, что люди меняются Растут, развиваются Я сама стараюсь это делать, поэтому нет Врагов у меня нет ни не в жизни, не уж тем более на ютубе Ну, ребят, вы чё? Как ты относишься к хейтерам? Хэштег «Мне тебя жаль», помните его? Вот так я к ним отношусь. Я сочувствую этим людям. Раньше я вообще злилась жестко, раньше я переживала, я прям меня бомбила Я пыталась всем что-то доказать Я расстраивалась, я плакала Вообще, если мне какой-то плохой Комментарий писали, типа, ты уродина Ты тупая, ты стрёмная Ты не смешная Эти несколько дизлайков ставят люди, которые, я думаю, что Они просто несчастные и у них Ничего в жизни хорошего своего нет И как бы это банально не звучало Но да, их нужно прощать Им нужно сочувствовать, потому что Люди, которые хотят вот вылить Куда-то свой негатив, написать плохой комментарий поставить дизлайк вот так вот сидят зляться у них что-то не так им недостаточно любви любовь меняет все любовь нужно в себе взращивать да мне пофиг на хейтеров раньше я расстраивалась и взлилась потом я проработала эту проблему и поняла что кто эти люди? Я, они мне никто, они меня не любят, ну и пусть не любят, идите уже, занимайтесь своими делами. Хочешь поставить дизлайк, ставь и иди, хочешь написать плохой комментарий, напиши и иди, мне тебя жаль. Прощаю и отпускаю, все, идите, пожалуйста, своим путем. Когда ты впервые поцеловалась? Твой первый поцелуй. Я никогда вообще не целовалась. Ладно, я шучу. Может быть, в каких-то историях, когда я снимала ролики «Факты о себе» или «Мои истории», я рассказывала про какие-нибудь поцелуи, не помню, если честно, но... Тут, когда я прочитала этот вопрос, я вспомнила реально свой первый. Я не знаю, как полностью его зовут. Вот звали его Гиля. А я была в этих трусиках без верха, потому что здесь еще ничего не было. И я ему нравилась, и он мне тоже. И это было вот вечером на закате. Он нашел в себе силы, подошел ко мне. И я уже почему-то поняла, хотя я была такая мелкая, что он хочет меня поцеловать. И когда он меня... Поцеловал, я тоже вот так вот потянула к нему губки, он такой вниз, на две головы выше меня, и я такой, о, чмокнулись, и все. Это был мой первый поцелуй, и мне кажется, я тогда летала на крыльях такая, типа, о, меня мальчик поцеловал. Был ли у тебя пирсинг? Он и сейчас есть, в одном месте, я покажу. Сколько у тебя тату? Так, про пирсинг я, конечно, пошутила Сейчас у меня нигде нет пирсинга, у меня даже нет сережек в ушах Потому что у меня раньше были вот такие вот туннели И потом я уши заращивала В общем, для всех тех, кто до сих пор спрашивает меня Про мой разрезанный язык, о котором я сожалею Возможно, буду делать операцию Про шрамы от пирсинга, татуировки и так далее Смотрите, 10 фактов о моем теле Там я все рассказывала об этом Кстати, по поводу Дани Вы правда считаете, что вот э, у Дани татуировки, как у меня есть? если бы у меня был брат-близнец, или мы с ним одинаковые сделали везде, ну... Да, видео с татушками на канале Magic Family я удалила, потому что оно вообще не по теме того канала Здесь, по-моему, я в 10 фактах о моем теле рассказывала про все свои татуировки Если нет, то, возможно, я сниму этот ролик, хотите, голосуйте, не знаю Пирсинга у меня сейчас нет, хотя раньше был вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь И даже остались шрамы И я считаю, что всякие туннели, пирсинги и так далее, мы просто с возрастом переживаем и убираем это Так что прежде чем что-то сделать, подумайте хорошенько, не пожалеете ли вы потом, как я, например Сейчас жалею, по поводу татушек я не жалею И я их люблю Ну вот, я надеюсь вам понравилось Такое довольно откровенное Разговорное видео И о судьбе канала я расскажу В следующих роликах, они еще будут в этом году Ну и все, ставьте лайк, пишите комментарии Переходите по ссылочкам на новые ролики На других моих каналах И скоро увидимся, прям совсем скоро 21 числа, я думаю, уже выйдет новое видео Все, пока